Следы С угробах у реки Как и слюды Они тонкие Чуть подморозила Две крошки озера И звезды в них дрожат, светят Как угольки Воздух лото Хотя один твой свет, но только трон, он просто снег, он рассыпается, он рассыпается, И вот в руке одна вода о а следоне. Любовь тот свет, где плавает звезда. Любовь тот цвет, что нас всегда, ноль до последних лет. У нас нет ни веселья, ни расставания. Внутри твоих следов Вот раздавание, Ну поверни, ну поверни Следы обратно Сквозь чуждые следы Сквозь расстояния По собственным слезам